Ого. Ого. Вот все. Да, либо гриб, кстати. У нас... Напрашивается маленькая прямо блиц, блица этот, обзор либгрипов. У нашего друга Димы есть либгрип э, компании Ponton 21. Уже много лет. То есть вот сколько я лет Диму знаю, сколько лет у него этот либгрип. Да, Димон, сколько лет уже? А уже лет 5. Ну, лет 5. То есть э, штука, вообще какая, я не знаю, конечно, это их разработка или чья, разработка я не в курсе. Ну просто оно какое-то, это фантастика. То есть реально оно держит рыбу. Мы больше щук вытягивали на этот, на, на этот, короче, лип -гриб. Сравни с этим. Да, да, да. Вот почему же как бы идет? И вот есть у нас. Дали нам на тест. Ну таких так. много. Да, Вы много. Говорите, ну, есть, да, это, китайский. Да, это китайский, скажем так, лип гриб. И вот он получается, когда мы рыбу брали вчера, Получили. то или позавчера, да. Взяли, и потом рыба начала брыкаться, и я начал сжать, э, скажем так, ну, чтобы она никуда не сорвалась. И в момент сжатия что происходит? Смотрите. Открывается либгрипп. <laughs> то есть она дергается, я ее прижимаю, чтобы она никуда не делась, ну, то есть, это, а он открылся, и она, скажем так, свалилась с лип-гриппа рыба. То есть М если руками передавливать. Да, пере, то есть передавливать вот такие пластиковые нежелательно. То есть он будет держать, но и, тут еще тоже момент есть, если так уже... То... Если сильно хорошая щука, то есть он, в принципе, чуть-чуть можно его открыть. Ну, я не знаю, насколько это там, опасно для схода рыбы, но вот опаснее прижать самому рукой, скажем так, со всей силы. То есть его просто надо поднимать вверх рыбу и ничего не свалится. А этот ничего не будет. Не прижимай, не отжимай, он никуда не шевелится. То есть тут такая штучка, он застегивается и все в одну сторону. Мы пытались его разогнуть, что-то с ним сделать, ничего не получилось. То есть маленький да удаленький. То есть такая штука вообще рекомендую я вот после этой рыбалки обязательно буду стараться себе найти и купить такой либо гриб потому что ну маленькая штука и очень очень скажем надежная и практичная все будем отсоединять рыбу